Дорогие друзья, вы на канале Samsung Просто. Telegram премиум – это действительно отличнейшая вещь, содержащаяся много интересных фишек. И если вы действительно такой, как скажем, пользователь телеграм канала, который там постоянно, у которого очень много каналов много загружек, репостов постов и так далее тому подобное если вы хотите всевозможные стикеры новенькие какие-то крутые там и всякие возмажуки прикольные тогда это для вас и этот видосик о том как очень легко и просто вам приобрести именно Telegram Premium поэтому мы с вами начинаем подробненько об этом говорить запускаем с вами Наш телеграм в первую очередь, естественно, и спокойненько легко переходим в настройки. В настройки спускаемся чуть ниже и видим вкладочку Телеграм Премиум. Дальше можно прочитать, какие там есть фишечки и нажимаем Оплатить. Холоп, готово. Нас перебрасывает в Телеграм Бот, именно Премиум Бот где нам нужно нажать «Старт», если у нас сразу не появится вот эта вот вкладочка, и нажимаем на нее. Следующее всплывает меню, где мы с вами должны согласиться с условиями и нажать «Заплатить». Далее переходим, где мы с вами вводим параметры карты, соглашаемся на сохранение и нажимаем галочку, перебрасывает нас с вами, дорогие друзья. Где мы должны нажать заплатить. Кстати, для Android устройств эта услуга стоит 299 рублей. Дальше нажимаем продолжить. И ожидаем, пока нас перекинет в окно оплаты. Здесь немножко придется подождать. Потом появится, дорогие друзья, у нас следующее окно уже конкретно с оплатой. Все, Здесь нам должно прийти смс-уведомление от банка. Карту, которого мы ввели. Вводим это смс уведомления. В принципе, я думаю, здесь всем все понятно и автоматически нас перебрасывает на следующее, где тут уже включается режим оплаты проведенный и, пожалуйста, у вас Telegram Premium.